Всем привет! Это сайт DrupalBook.ru и в этом видео мы разберем views, его аргументы или контекстные фильтры. В прошлом видео мы разбирали, как создавать доску объявлений на Drupal. В этом мы продолжим разбираться со views и разберем контекстные фильтры. Давайте создадим новый views. Назовем его объявление пользователя. машина имя на английском выводить будем объявление и вводить будем блоком этот фьюз будет выводить нам на странице пользователя его объявление мы будем это делать с помощью контекстных фильтров и сейчас я объясню что кто такой контекстный фильтр и как они используются во вьюсе в самом Drupal в каждый путь ноды пользователи таксономии имеют аргументы то есть если мы зайдем сейчас в один из объявлений в одно из объявлений то мы увидим, что путь к ноде объявления node-2 2, 2 это аргумент этой ноды id этой ноды то есть каждая нода имеет свой идентификатор. В данном случае у этой ноды идентификатор равен 2. Если вы перейдете на, на другую страницу объявления, то у другого объявления будет свой идентификатор. Ну, соответственно, таким образом, каждая страница имеет свой идентификатор, и по этому идентификатору мы можем фильтровать во вьюсе в контекстных фильтрах. Если вы зайдете на страницу пользователя, то у него тоже есть свой идентификатор user id, ну соответственно путь к странице пользователя user slash номер индикатор пользователя. ну таксономия тоже есть свой путь. если мы зайдем в таксономию, например, тип объявления, на странице типа объявления куплю, то индикатор у этого типа объявления 2 ну соответственно путь тоже другой таксонами слэш терм слэш таксонами id в данном случае равен двум и также мы по нему можем фильтровать через контекстные фильтры Drupal. Сейчас мы разберем как фильтровать по пользователям, по таксономии и по нодам через контекстные фильтры в этом случае мы разберем как будем фильтровать по автор uid пользу, э, ноды в данном случае давайте добавим поле автора то есть у каждой ноды есть свой автор, у автора есть UID и поэтому UID можно брать сейчас перейдем на страницу пользователя вот поэтому UID 1 можно фильтровать все ноды то есть мы будем фильтровать ноды с пользователя с ID 1 автор ноды нам нужен автор содержимого Добавляем контекстный фильтр, то есть все ноды, когда мы переходим на страницу user-1, все ноды первого пользователя будут выводиться на этой странице. Дальше нам нужно передать значение по умолчанию и выбрать UID id пользователя from road context. Также если вы будете фильтровать по id ноды, вы, вы будете выбирать id материала, если будете фильтровать по id термин вы будете выбирать id термин таксономии URL. мы еще создадим два остальных фьюса, под каждый из типов под ноды, под таксономию, сейчас мы будем фильтровать по uid user id так добавили автора также мы добавили еще тип материала объявления в предпросмотре мы можем посмотреть, например, ввести аргумент, например, первый, то есть для первого пользователя, и посмотреть, какие будут объявления у первого пользователя. Пока на сайте два пользователя, первый и пятый. Я создал двух пользователей. Если мы зайдем на страницу объявлений, то вы увидите, я создал два объявления для, под пользователем админ и одно объявление под пользователем тест. Ну и, соответственно, мы можем фильтровать потом эти объявления через views. Я думаю, вам должно быть более-менее понятно, как фильтровать ноды пользователя на странице пользователя. То есть этот блок будет работать только на странице пользователя, потому что на этой странице есть аргумент. И он равен, в данном случае, UID пользователя. Давайте выведем этот блок. Предлагаю вывести его в левый сайтбар бар Сайт-бар first. Объявление пользователя. Объявление пользователя. Размещаем блок. Можем поставить страницы user slash звездочка. То есть на всех страницах пользователей. Сохраняем. сохраняем блоки таким образом мы будем выводить все остальные блоки с контекстными фильтрами так 91 вывели объявление пользователя на странице этого пользователя соответственно если мы зайдем на страницу пользователя тест у него будет показываться свои объявления то есть мы выбираем придаем аргумент в views из адресной строки в данном случае это аргумент uid user id и передаем его в views и views уже его фильтрует его динамически то есть на каждой странице будет отдельные ноды выводиться если перейдем обратно то вы что ноды пользователя также мы можем выводить фильтровать через другие контекстные фильтры например если на странице ноды мы можем фильтровать также по ниду по id ноды давайте создадим Создадим еще один View. И выведем автора объявления на странице каждого из объявлений. То есть на каждой странице будет свой автор. Ну, соответственно, мы будем вводить на каждой странице разный. Вводить будем содержимое. Объявление. И создадим блок. Сейчас мы в этом блоке выведем просто имя пользователя. В следующем уроке, когда мы будем разбирать связи, следующий раздел вьюса, мы рассмотрим, как вывести в этом блоке еще дополнительные поля пользователя. Аватарку и прочие там поля, какие есть у пользователя. Например, номер телефона. Давайте добавим теперь контекстный фильтр. Но в нашем случае мы будем добавлять по ниду, по Node-ID, содержимого. Добавляем новый контекстный фильтр. И передаем значение по умолчанию. Диматериалы материалы из Уру. И сейчас нам будут доступны все поля ноды, которые на, на странице, которой мы находимся. Например, нод /2. Нам будут доступны все поля этой ноды. Ну, и, соответственно, на каждой из других страниц будут другие поля. Нам нужен автор, автор содержимого. Ну, и сделаем ссылку на сущность, заголовок. Удалим ноды, потому что он есть в самом тайтле. И Давайте проверим. На странице нод 2 у нас будет показываться админ. Отлично. Давайте сохраним. То есть в прошлых уроках мы использовали фильтрацию, вот эту критерию фильтрации. Она была статическая, мы задавали какие-то определенные параметры и по ним фильтровали. Контекстные фильтры, они динамические. То есть они берут из адресной строки и фильтруют то, что находится в адресной строке по этому фильтру. То есть мы могли бы создать то же самое содержимое ID, поставить сюда фильтр, поставить равным двум, и у нас бы тоже выявился бы админ. Но если мы бы заходили на страницу там не нод 2, а например слэш 3, нам бы все равно выявился админ, потому что у нас была бы статическая фильтрация. В данном случае у нас она динамическая и берется из урла. Поэтому, собственно, есть, в этом есть отличие контекстных фильтров. И критерии фильтрации. По сути, это тоже одни и те же фильтры. Фильтруют какие-то сущности в обвисе. Но контекстные фильтры динамические, критерии фильтрации статические. Ну, за исключением того, что критерии фильтрации можно выбирать через экспост фильтры, расширять их, чтобы пользователи могли выбирать. Ну, также вы можете совмещать контекстные фильтры и экспост фильтры критерия фильтрации. То есть они совместно тоже работают, потому что когда вы используете контекстный фильтр, вы используете строку, сам road, URL, страницы. А когда вы используете post-фильтры, вы используете get-параметры, то есть то, что идет после знака вопроса. Поэтому их можно вместе совмещать и работать совместно. Давайте сохраним этот блок. Mm, забыл переименовать машину имя Views, но вы переименуйте все-таки его в нормальный вид Эдс Авто, например, и вы видим блоки. Предлагаю также в sidebar first, и добавим автор объявления. Будем показывать только на страницах объявления. И сохраняем блок. Вот вы видите, что у нас на странице этого объявления not slash 3 автор объявления тест. На странице not slash 2 автор объявления админ. Таким образом мы динамически передаем параметр из урла во views с помощью контекстных фильтров. То же самое можно делать и с термином таксономии. Давайте создадим еще один view. Например, объявление этого типа. Машины uh, ads for this type. Фильтровать мы будем также содержимое, то есть мы выставляем то, что выводим на страницу. Ну, Мы всегда выводили содержимое, по идее, поэтому… То есть мы выбираем не пользователя, не термин таксономия, а содержимое, потому что мы его выводим. Даже когда мы выводили автор объявления, мы выводили его из поля содержимого, то есть есть в поле ноды «Автор», и это, это поле мы выводим, даже несмотря, что это Ссылка на юзера. Все равно это содержимое поле из содержимого. Создаем новый блок. И теперь мы в контекстном фильтре добавляем термин ID. Так нам нужен так тип. Выбираем тип объявления, то есть в поле «Тип объявления» хранится термина ID того термина, для которого мы будем выводить этот блок. Передаем значение по умолчанию и выбираем ID термина из URL. Таким образом, мы на странице термина будем фильтровать те ноды, которые относятся к этому термину добавить тип термина так давайте зайдем посмотрим какой там тип термина сексом терм 2 и мы можем теперь посмотреть потестировать Например, 2 вот куплю одну однокомнатную квартиру вот так оно и есть такие и вот ноды на этой странице сохраним ну, по сути, это будет блок, который дублирует вообще просто вывод контента на странице термина таксономии. Ну, я просто показал это для примера, как выводить термин да, содержимое с определенным термином таксономии в поле. Давайте выведем этот блок. Возможно, контекстные фильтры а, сложны для понимания, потому что они связаны с роутами Drupal, связаны с аргументами из URL. Поэтому пишите вопросы в комментариях, и мы их разберем. Возможно, вам станет более понятным, как работают контекстные фильтры, когда мы разберемся с со связями следующим разделом Viewsа. Но пока пока выведем этот блок, объявление этого типа. Здесь нет фильтрации по терминам таксономии, поэтому мы сделаем просто таксономий терм. И поставим звездочку. То есть выводить на статье страницах таксономии. И сохраняем. И вот таким вот образом мы вводим блок для терминов таксономии давайте перейдем на другой термин таксономии здесь есть объявление купленной комнаты квартиры в центре перейдем на страницу продам и здесь есть другие объявления по типу продам ну в принципе мы разобрали три основных сущности Drupal это ноды, термин таксономии и пользователи Возможно, еще сортировка по другим сущностям. Если вы поставите Drupal Commerce, там можно будет сортировать по корзине, также передавать ID корзины в контекстный фильтр. Можно будет сортировать по ID товара, передавать ID товара в контекстный фильтр. И различные другие сущности, которые будут добавлены в Drupal, вы тоже можете сортировать через контекстный фильтр User. Если вам сейчас стало не совсем понятно, как работает контекстный фильтр, то можно потом перейти просто к следующему уроку про связи. И мы рассмотрим там, как работать с контекстными фильтрами и связи. То есть мы сделаем автор объявления, расширим этот блок, добавим туда дополнительные поля из, поля, из полей пользователя непосредственно. Несмотря на то, что здесь мы выводим содержимое. Смотрите следующий урок. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Делайте хорошие сайты на Drupal.